Да, еще хотела обратить внимание еще на один аспект. к нам я бы хотела пожалуйста включите нам санкт-петербург к нам здесь поступило обращение наблюдатели санкт-петербурга северо-западного округа по поводу муниципальных выборов и Так, я сейчас просто зачитаю. То есть наблюдайте в Санкт-Петербурге, там у них есть целый ряд претензий по поводу кадровой политики в Санкт-Петербурге. Вот при муниципальных выборах 2014 года в Санкт-Петербурге, ну так вот они пишут про того, что там были большие проблемы в 2014 году. Вот Несмотря на это, ближайшие муниципальные выборы в Санкт-Петербурге состоятся в 2019 году, но уже сейчас при формировании ИКМО в их составы массово включаются кандидатуры, обладающие административным ресурсом, что способствует возможному повторению сценария проведения муниципальных выборов в 2014 году. Так, в период с 12 января по 18 мая, в соответствии с постановлением комиссии номер 204-7 на 12 января рабочая группа под руководством заместителя председателя комиссии Надежды Ударного лебедевой подготовила проекты постановления по предложению в состав 21 ЭКМУ Санкт-Петербурга. Комиссия утвердила эти проекты. Таким образом, комиссия уже предложила в общей сложности 80-80 кандидатур. Ну, вот здесь есть среди 88 кандидатур, как они пишут, что 14 сотрудников местных муниципальных администраций и так далее, и так далее. Я не буду перечитывать это, пересказывать все это письмо, я просто хотела бы, что как раз... А, а... Вот, у, у, добрый день, уважаемые коллеги, да, наверное, даже не Виктор Николаевич, может быть, Надежда Иудардова, ответит на этот или или вы Виктор Николаевич, пожалуйста, проясните ситуацию, чтобы снять эти проблемы, да, если они действительно снимаются. В чем там? В чем там? я передам слово Надежде Дорной, потому что она участвовала в этой конференции, которую организовали наблюдатели, где эти вопросы обсуждались. Действительно, мы из 88 назначенных по нашей квоте цифры 14 от муниципальных образований это 12% в этом числе и от районных администраций 4%, 3,5% такую сильную тенденцию беспокойности мы не видим, в принципе проценты нормальные и обсуждали с наблюдателями, Мы что-то добавите. уважаемый да, Александр, добрый день, коллеги. Действительно, рабочая группа, которая готовит предложение для Санкт-Петербургской избирательной комиссии, проводит личные собеседования со всеми претендентами, и в соответствии с методическими рекомендациями ЦИК оцениваются, в том числе уровень знаний, опыт работы этих людей. И, конечно же, если сотрудники местных администраций, например, таких подразделений, как ОПЕК, ГОЧС, обладают не необходимым образованием и знаниями в сфере избирательного процесса обладают опытом работы. Тем более, если учесть, что у большинства из них в летний период, когда идет подготовка муниципальных избирательных кампаний, достаточно сокращены вопросы, связанные с работой по основному месту, то, конечно же, мы вот по конкретно кандидатурам, о которых говорят, из 88 это 14 человек из местных администраций, в данной ситуации сошли возможным их рекомендовать для назначения, включить состав Потому что там есть надлежащий уровень знаний, опыт и так далее. То есть, действительно, тенденции назвать эту ситуацию, я считаю, нельзя, потому что, как уже сказал Виктор Николаевич, минимальный процент, в районе 20% всего этих лиц составляет из всех рекомендованных нами. половиной 15,5%. Поэтому это, к сожалению я да, тут не, не значит, я тоже, я сесть. почему? Я тут, честно говоря, почему я попросила вас прокомментировать, а тут не вижу, не вижу ничего плохого, поскольку у нас по закону до 50%, да, здесь ну, всего не такой большой процент, и я думаю, что если даже вы там еще более привлечете, скажем, к этому, ну, скажем, с учетом того, что эта тема такая застарелая и очень болезненная, то есть несет на себе вот эти родовые травмы, может быть, так более, скажем, широко с привлечением общественности э, это обсуждение проводить. Николай Иванович, хотелось бы... Забыть. Мы эту тему отслеживаем, он сам, мы стараемся тут не перебачивать. Uh -huh. Спасибо. Я просто хотела, чтобы специально вы пояснили, потому что я тоже не вижу... Тут я вас поддерживаю, не вижу ничего такого особенного. Считаю, что процесс идет нормальный, и вы э, сейчас просто, ну, на мой взгляд выводится работу комиссии на новые качества. Спасибо, уважаемые коллеги.